Есть еще одна, мне кажется, очень такая важная фишка в выборе да Очень важная. Это именно финансовая. Можно взять день, помните, мы подбирали день легких денег, а можно взять день, который будет символической звездой процветания. Или в нашем калькуляторе он называется... Вознаграждение 10 небесных стволов. В других в школах можно встретить процветание, дух благополучия, жалование. Вот. Как он смотрится? Вот представьте, что это схема карты, да? то есть, вот здесь ваша дневная доминанта ваш элемент личности. Найдите свой элемент личности, например, выинское дерево, как мы смотрели, да. И ваше вознаграждение 10 небесных столов будет кролик. То есть вам что нужно? Вам нужен день кролика.